Fuck fuck Да, это жестко. Да, это жестко. Не, нихуя. Чего Блять, заебал. Вставай, я салам алейкум. Вставай, заебал, на войну пора, ты ч либо спишь. Вставай, ебать. Я просто поплохую. Красаут новости. Ну как после меня? Вообще похуй ё!